Всем привет, дорогие друзья и новые зрители, меня зовут Сергей, и это видео я делал как такое небольшое знакомление с моим каналом. А я еще совсем юнец, недавно мне исполнилось 20 лет, и в трейдинге я уже примерно 2 года. Ну пусть вас эти цифры не обманывают, потому что мне есть чему вас научить. Дело в том, что в первый год трейдинга я буквально сутками торговал, заключал сотни сделок в день, и мог даже поставить сделочку на 2 часа и сидеть эти 2 часа наблюдать за движением рынка, за то, как меняются свечи, как пробиваются уровни и так далее. И в общем таким образом я очень хорошо научился торговать по свечному графику, а в особенности на пробитиях. Именно им я в большинстве случаев буду вас учить, потому что по этим пробитиям у меня процент успешных сделок примерно от 80 до 90. Я не пользуюсь никакими там индикаторами, разве что свечную графику, потому что это тоже как таковой индикатор. Всякими сложными стратегиями, типа соединения линий, подтверждения на трех индикаторов и так далее, все гораздо проще для меня. Я просто определяю пробитие по движению графика и самой свечи. То есть подробнее я рисую уровни на графике локальные, смотрю на движение цены и определяю пробитие по движению свечи. Этому всему я буду учить вас в следующих видео. В конце я еще немножко расскажу про свои цели, про этот канал, а сейчас перейдем к торговле. Итак, валютная пара доллар-японская иена. Здесь у нас на первый взгляд происходит отскок от сильного уровня сопротивления, от которого цена уже отскакивала 5 раз. Я перехожу на большой таймфрейм, и видим здесь фигуру двойное дно. И возможно в скором времени произойдет пробитие вверх. Я перехожу обратно на минутки, и смотрите, цена не стала отскакивать от уровня, а пошла как бы дальше вверх. И уже находится выше, чем максимумы предыдущих свечей. И начались такие небольшие поддергивания. И здесь, на такой небольшой коррекции, после рывка, я захожу вверх. И как правило, я всегда захожу именно на таких Сильных моментах, сильных рывках Которых вы сейчас увидите как раз Вот таких сделок у меня большинство по пробития Согласитесь, каждому нравится Когда цена просто гонит в ту сторону В которую вы спрогнозировали Именно за это я так люблю пробитие. Итак, сделочка у нас подходит к концу, остается 10 секунд. Произошло шикарное пробитие. И по итогу у нас плюс. Итак, переходим к следующему сигналу. Здесь у нас немного похожая ситуация. Уровень сопротивления. И здесь нужно убедиться в том, будет ли пробитие или нет. Потому что здесь есть небольшие такие намеки на пробитие. Вот смотрите, цену немножко тянет вверх. И здесь я начинаю выжидать. Вот, начались такие небольшие поддергивания. Вот, очень сильно тянет ее вверх. И здесь я решаю захотеть на пробитие. В данный момент я ставлю себе небольшие ценовые цели, и за каждую ценовую цель я даю себе какую-то небольшую награду. Например, сейчас я двигаюсь к ценовой цели 11410 рублей. Тогда я увеличу свою первоначальную сделку на 10 рублей и таким образом я буду постепенно маленькими шажками идти вперед и увеличивать свои обороты. Итак, давайте подождем конца этой сделочки. Остается 10 секунд, произошло шикарное пробитие. И сделочка у нас заходит в плюс. Вот, к примеру, я привел два сигнала, всем этим пробитием я вас буду обучать подробнее в следующих видео, поэтому обязательно подпишитесь на канал. Изначально, кстати, я канал создавал как такой свой небольшой торговый дневник, но вы меня как-то находите, поэтому я буду стараться специально для вас. Моя цель на данный момент это сделать 1 миллион рублей на трейдинге. Я не знаю, как я буду это делать, может быть я солью свой депозит, может быть я 20 раз сменю свой мани-менеджмент, может я буду психовать. Но в любом случае, я верю, что я доблюсь своей цели. На этом данный видеоролик подошел к концу. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Абсолютно каждый из вас придает мне огромную мотивацию двигаться дальше, создавать для вас видео, получать новые знания. Поэтому спасибо вам огромное за вашу поддержку. Всем желаю успеха, большого профита, удачи и всем пока.